Меня зовут Виктор Бычков, но неважно. Жена меня ругает за эти слова, неважно. На самом деле это все неважно. Я как-то прочитал книгу Брэдбери 451 градус по Фаренгейту, и меня на всю жизнь поразила одна фраза: когда уже жить невозможно было, герой убегает в лес. Он бежит туда, куда убежали все люди, а люди стали уже не людьми, они стали вечностью.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 то ученому достаточно взять этот осколок и на основе его представить, какая была статуя, какая была бутылка. Я когда вас услышал, я понял, что вы человек книга. И спасибо вам. И когда вы напишите книгу, я обязательно ее прочитаю. Спасибо. И даже прочитаю научные книги. Хотя ничего, конечно, в них не пойму. Но но